Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск Короче, нашли вот такое место Классное Какой-то завод Молковский И получается вот такой вот мост Ну, как сказать, нашли Были мы здесь с Саней Саня, тебе, кстати, здорово В том году Только начиналось лето Стояла страшная жара мы только, короче, пришли а, И кто-то из нас, по-моему, здесь сел Или змеи были Я вот точно не помню Здесь грязюка вот тут была Мы, короче, спуститься не могли Если помнишь, Сань Вот здесь как-то с тобой спускались, да? А сейчас здесь, видишь, все подсохло Видите уже, да? Я Сань, все не говорю Короче, вот такой бережок И я думаю, здесь сегодня Покидать поисковый магнит Короче, получается, с той стороны машины едут и с той. Такая вот огромная речка. Здесь мангальчик стоит. Шашлендос, мушлендос. Сейчас мы спустимся. Я вам поближе покажу, где я буду кидать. Наверное, сейчас вот туда вот встану. И уже буду расчехляться. О, нифига, там еще один мост. Блин. Тут надо сходить тоже посмотреть. Короче, такая большая река. Истории сразу говорю не знаю. Тут было И так далее Сейчас расчехлюсь и подключусь Ну что, друзья, я расчехлился Сегодня буду использовать Магнит серии МП 600 килограммов, двухсторонний А ссылочка на магазин Где я приобретал данный магнит Будет в описании Под видео Так что залетайте, заказывайте классные магнитики И прочее Давайте по традиции сделаем три первых заброса совместных я уже визуально находочку нашел Чехол от руля Посмотрим, что здесь есть Что нет Давно не кидал магнит работа полно Сейчас посмотрим, что у нас тут Я, короче, зашел вот сюда Вот и провалился Ух, смотрите, мои ботинки Это ботинки для копа у меня что-то поленился сегодня одеть Поэтому Ну не промок, они не меня аква а так неприятная грязюка Ну короче здесь ила очень много А находки у нас как я знаю в Илу По опыту так, Первое заброс у нас пусто Давайте еще один Сделаем совместный Погодка сегодня блещет Время уже третий час Был еще в Молоково на одном месте Там вообще ни пробки, ни гвоздя как говорится Поэтому пришлось оттуда уехать. Я даже снимать не стал. Кстати, опять же, Саня. Мы с все в прошлом году тут объездили немного Молокова. Где телефон нашли. вот тогда не снимали. Так, вроде, вроде что-то у нас есть. Вроде как. Сейчас посмотрим. Нет. Ничего, видите, здесь сила сколько? Значит, находки все в ЛУ Не, ну руль-то валяется Прям магнит Почему-то проваливается, я прям чувствую что По дну идет, идет, идет Вот такой Молковский мост блин. проходимо здесь, вон дома стоят И прочее Так что, блин, что-то должно Здесь быть интересненько Главное, не обляпаться сегодня Так. Что у нас тут интересного есть а у нас пока пусто ребят ну короче вот такой вот ил а нет что-то есть мелочь ребят мелочь она из под ила не видно сейчас полосну покажу это по моему не та которая прошлый раз ну короче не видно ланька кто видит Десятикопеечные монетки но это не мои были уже все мы продолжаем как что-нибудь найду прикольно обязательно покажу короче находок здесь что-то вообще нету уже минут 10 кидаю один шмордяк попадается ну как я уже не снимаю его чермета не буду забирать сегодня Машу машину только помыл так что давайте с вами забросить сделаем может быть с вашей так сказать энергетикой мы что-нибудь достанем но я чувствую, чувствую, прям по дну, прям фигачит, тут. дно только песочное, то ли еще какое то И очень грязное. Не особо здесь удобно кидать. Я помню, мы с Сани вот с того берега кидали, там были находки, были находочки, довольно, по-моему, неплохие кормушки там плес, ну короче все по рыбалке. Это а у нас забросик. Забросик и... Ну, короче, каждый раз такая история, ребят. Сейчас я, наверное, туда перейду. Там попробую побросать. Может, здесь что-то вообще пусто. Сдвинулся чуть-чуть правее. Сразу пошли находки. Так, что-то я тут нашел. Опять мелочушка. Какой-то шмырдяк. И палка. Блин, чермет уже много достаточно. Я бы сказал, килограммы 3-4 уже есть у меня. Давайте с вами забросим, чтобы не скучали. А что, ребята, обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Нужные вещи. Ссылочка тоже будет в описании. Там сидят очень много поисковиков, кто увлекается магнитами, делится опытом информацией, местами выбитыми, невыбитыми. Вот, к примеру, я сегодня скинул туда, я говорю, я еду сегодня на этот мост, на территориально. Там дофига народу И говорят, ой, мы там не были То есть есть возможность, так сказать, ехать Ну, как бывает, выбитых мест тоже не бывает Как говорят Точнее, я уже заговорился Но все же, блин, приятнее Кидать там, где никого не было Верно же Давайте, наверное, последний забросик здесь сделаем Я уже на ту сторону перейду Правее Потому что здесь что-то вообще Один шмурдяк попадается Ничего такого полноценного, что может заинтересовать, так сказать. Мой магнит. <свят> Я чувствую, что-то цепляется под прям Так ведет, ведет, может камни какие -то. Может еще что-то. Сейчас посмотрим. Завод, блин, по идее, чермет должно быть полно. По рыбалке тоже народ думал вот. вот такая история. Пробки попадаются да и все, ладно, давайте туда перейду, там подключусь. Уже посмотрим, что там. Ребят, поверите, что вообще. Короче, кидаю, кидаю, думаю, раз кину И прямо вот отсюда, по прямой, достал, короче, сумку, прикиньте. Она тяжелая, писец, кожаная. Походу какая-то дорогая. Давайте посмотрим, что у нас в ней есть. Обалдеть, ребят. Обалдеть. Она, короче, не пусает, там что-то есть. Вот это да. Я как чувствовал. Я как чувствовал. Она, короче, зацепился об ремешок. Поняли? Так. Ох ты, ёшкин кот. Ребята, ребята. Так, это что за херня такая? чужой золото что-ли? Офигеть. Офигеть. Ох ты, еще одна херня Ой, извиняюсь за французский Это что такое-то? Обалдеть Какие-то, короче, украшения Охренеть Наконец-то Я вообще ни разу, ну ловил один раз, короче, сумки Офигеть, вы только гляньте Вот это да Так, а что у нас еще есть? Так какая-то Что-то Заламинированная какая-то фигня Какая-то зафи... заламинированная Обалдеть Так, блин Замок, замок Опа. Блин сгниш уже, зараза а, Не открывается Так, надо что-нибудь открыть С чем открыть Сейчас найдем, подождите Офигеть. Может там папки или что-нибудь еще Так, я думаю, это может быть золото Конец таки мне повезло я обогатился как вы думаете напишите свой комментарий, ребят в прямом эфире блин сейчас заржавела она зараза о открылась так что-то тут есть Тоже, блять. Так, смотрим смотрим опа так тут у нас тут у нас пусто Фольга какая-то. Так, а тут. Нифига себе. Короче, карточка. Пустые карты Это по карточке эти делают. Тиньков. Тиньков карточки. Лясь. Мотарясь. Опа-на. Опа-на. Вот это да. Заколка. Так, заколка. Так. Это еще хрень Так, это что-то Что-то вилка какая-то непонятная Так, это Зацепился тут Воблер А не, подождите Сейчас достанем Короче, зацепилась Это, твистер, мистер твистер тут а кто-то ловил Видно, зацепил То есть я не пью, а как она так изнутри А, она с другой стороны там дырявая так, и у нас еще есть? Что у нас еще? Блин, что-то есть. Или нету? Блин, вот это место. Сейчас будем выбивать, ребятки. Выбивать будем. Так, что у нас еще? У нас, по-моему, ничего больше нет. Блин, такая сумка. А что за фирма? Давайте посмотрим. Так что, блин, еще. Ура, ребятки! Смотрите, ожерелье. Наверное, золото. Как вы думаете? Вот это да. Ну, блин, она тяжелая такая. Кто разбирается, напишите. По-моему, пробную искать, потому что я особо не спец золоте. Ну, блин, я счастлив, счастлив. Еще какая-то фигня, может быть, серебряная. Наверное, думаю, санлайт какой-то. Что-нибудь такое. Обалдить. Даже как-то так, ребят, давайте продолжаем. Я рад, я рад. Короче, я отмыл. Это не золото, ребят хрень не знаю для чего она но какая-то бабская это приблуда на шею вешать может быть по может не по не знаю короче блин этому золото ну золото она потяжелее поискал пробу вроде нет никакой так блин конечно находка ура ура урон почаще будет сумки находить я прям такой адреналин испытал все-таки магнитная рыбалка делается свою... что ребят я короче перешел покидал там еще минут 10 ничего нет случайно поймал ее она плыла там же стечение давайте сюда спустимся покидаем посмотрим что у нас тут с этой стороны я еще так сказать не был не кидал сумку я посмотрел дорогая сумка короче какая-то ммк мк что-то такое то микаэль корс по моему что-то такое если дамы смотрят пусть напишут что это такое за сумка сколько она стоит ну, забирать понятно дело я ее не стал потому что она уже это вся сгнила во-первых молнии вся два бы свеженькая была как у царицы мы когда ловим опа так у нас забросик забросик я что-то поймал сразу прикиньте топор ребят осколок топора обалдеть такой Блин, взять бы еще не чермет, чермет еще и был. Много чермет было. Я пока вот показывать вам не стал. Но смысл показывать гайки с болтами. Но они тяжелые, я, наверное, их припрячу. То мы с пацанами если сюда вернемся, поубивать более основательно. Может быть, тралом. Трал сейчас у Паши. Паша им долбит. Кстати, в группе тоже вам дофига что скидывает. Залетайте, смотрите. Трал это тема. Но ну, нужна на эту лодку. Привет, а, я, по-моему, что-то тяну Что-то натяну Сейчас посмотрим Не, ничего не тяну Короче, вот так вот Давай, что-нибудь здесь найду, покажу Еще из находки такие ключи всякой короче, колдовская атрибутика Что-то, короче, я еще вел Вон туда сюда здесь это оторвалось Или там полета какая-то, либо еще что-то Сейчас посмотрим а не, палка, палка, палка, фигалка. Короче, прям по прямой кидаешь и вот пробки. Ну пробки на разберега, я думаю. Люди тоже свиньи все здесь. Так сказать, застрали Опа. Прям по прямой вот это кидаешь и вещь ничего не попадает. То мелочушка, то колдовство, то еще что-нибудь. Так что давайте с вами сделаем забросила и посмотрим. Там рыбак уже у меня кость. скажет все блесну достал. все подбегут. Они вечно подходят. Ой, подари мне блесну, пожалуйста. Я говорю, не проблема. И всегда все блесты дарю. Сейчас подает я вам тот твистер. Сумки отдам. Я думаю, он убит уже. Крючок. Так сказать, генелой там. он опять что-то там пробки. фиговки Ну, короче, вот и здесь копеек свежих. Ну что, кидаю уже минут 20 здесь Чермета попадается через раз Давай часы достану Сделаем три последних совместных забросика Так сказать, я уже буду собираться Потому что солнце заходит в закат Завтра на работу И уже, как бы, уже заканчиваю Сегодня так я два места объездил Одно было, конечно, вообще Я промолчу А второе, блин, меня порадовало. мне про это говорю которым сейчас нахожусь. Сумка, сумка. Мы даже когда в Сарицы на были, снимали там катамаран, искали там мелочь всякую и прочее. Ребят, кстати, вот кто так соберется, смотрите, я вам не порекомендую, потому что мы как бы там э, договаривались и прочее, у нас разрешение есть. Это не просто так, знаете, пришел, покидал. И ушел вас там сразу примут скрутит и закрутит это как бы не всем возможно можно так сказать как бы если есть желание туда съездить еще раз кидать тогда пишите мне добавляйтесь в группу мы собираемся как бы О, 10 рублей чирик нашел видите ваш энергетик чирик себе на бензик так что ребят пишите мы обсудим этот вопрос если кому интересно, повторюсь, ну, я вам так скажу, там местная охрана, они уже, как я понял, понакупали там магнитов и все выбивают ночью, когда там все закрыто. То есть особо находок. Мы там нашли, по-моему, кошелек, с не ошибаюсь, ключи и кучу мелочей тоже. Ну, пойдем, там проходняк, потому здоровый такой прям. Но там же, опять же, есть места такие, где постоянно там свадьбы отмечают. И прочее, то есть просто надо их знать ходить туда, там кидать Думаю, находки там будут потому что это не из дешевых удовольствия опа, на еще 5 рублей так, ребят что-то я тут <салим> разбогатею уже видите, с вами начал кидать сразу бабки пошли, давайте последний совместный заброс, я уже буду собираться опа Может еще домой ехать Наверное, на работать завтра Так, на следующей неделе тоже планируем с ребятками выехать В Сокольники, думаю В Сокольник мы еще не были Там поубивать, кто был Напишите, поделитесь опытом И, я думаю, можете с нами сгонять У нас большая очень компания Опа ну, Тут что-то магнитится Но достать это нереально Ладно, ребят, всех обнял, до новых встреч, обязательно подпишись на группу, на мой контакт, на в, в YouTube, короче, бла-бла-бла, это постоянная тема, кто солидарен с моим хобби, пожалуйста, подписку и лайк, так скажу, все, всех обнял, до новых встреч.